Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я хочу сделать видео еще по поводу одного очень актуального заболевания, которое называется новообразование костной ткани. Но это общее название для всех таких вот гиперпластических процессов, скажем, которые вызываются в костной ткани. Очень многие сейчас с этим сталкиваются, очень много задается вопросов по этому поводу, но люди не находят ответа. К сожалению, наша медицина сейчас работает по такому принципу. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего. И это действительно так, потому что мне поступил звонок. Мы связались с молодым человеком, значит, возраст его, я специально говорю, чуть больше 30, это молодой, сильный мужчина, способный к организации семьи, все в порядке, все у него в порядке. Но, значит, возникает одна определенная проблема. Он мне прислал снимки и сказал, что я совершенно запутался, мне никто не дает ответа. Значит, я не могу понять, куда мне идти, потому что, как говорится, деньги у человека есть. Он говорит, я не могу разобраться, что со мной происходит». А вот так вот брать и слушать. Один говорит удалять, другой говорит не удалять. Да и с другой стороны, говорит, удалять зубы, мне говорит тоже жалко. Потому что, говорит, ну в общем, в общем это очень хорошо, что интуиция человеку подсказывает, что не надо следовать за всеми теми советами, которые ему говорят. В общем, если вы не можете конкретно разобраться в том, что происходит у вас с полость рта с зубами, если вам один говорит одно, другой говорит третий, третий, бывает так, вы доктору очень хорошо поверите, вот у меня сейчас было точно так же. Я сама пошла лечить зуб, стала сделали зуб, все нормально, все хорошо, а зуб сломался, обломался. Вот. А если вам доктор ну, прямо, с, э, вот это самое, прямо в душу попал, все вот хорошо, вот замечательный доктор, но в результате его манипуляций у вас ломается, и вам опять необходима медицинская помощь, и опять получается ситуация, в которой вы разобраться не можете, то не надейтесь на этого доктора, а все-таки начинайте искать, ищите и обрящите. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Значит, мы, соедини, мы созвонились с этим, с этим молодым человеком, и он мне рассказал вот такую вот ситуацию. Поверьте мне, ситуация эта повторяющаяся, поэтому я буду на его примере вам объяснять и пояснять, что, и, что к чему и зачем. Итак, значит, он мне сказал, что у него, значит, с одной стороны, у него в пятом зубе, значит, очень неудачно вылечили пятый зуб, вывели какой-то то ли материал, то ли, может быть, штиф, то ли, может, какой-то длинный проголговатый предмет за пределы костей, и он попал, у него очень, ну, где-то там ну миллиметров 5 там выведено за пределы верхушки длинный продолговатый какой-то предмет он контурируется ясно четко может быть это штифт может быть это пломбировочный материал тут уже сказать очень трудно потому что было очень много лет назад зуб у него побаливает и вот я не знаю что делать мне все говорят чтобы его удалять но загвоздка была в другом он говорит посмотрите что у меня с другой стороны Ему недавно, нет, недавно, где-то года два наверное, назад, ему удаляли шестой зуб с другой стороны. Там прямо контуры, контуры такого вот двухкорневого зуба. И дело в том, что у него этот зуб зарос каким-то конгломератом. Ну, то есть стоматологи, хирурги ему определяют, что это остеома. Я говорю, скажи, пожалуйста, и ты, говорю, не насторожился, что у тебя вот такая вот ситуация? Он говорит, ну я насторожился, хорошо, а что говорит? А мне никто не дает никакого ответа. Мне говорит, поставили, говорит, что это остеома, А больше мне никто ничего не говорит. И все говорят от себя, значит, только не я, только не я. Я говорю, ну хорошо, давай разбираться. Я говорю, а, я говорю, а что тебе с пятеркой предлагают делать? Он говорит, мне один предлагает удалять. В общем, мне предлагают удалять ее. Я говорю, хорошо, смотри, ты удалял после вот того, как у тебя образовалась эта остеома, ты удалял зуб? Он говорит, я нет, ничего не удалял. Я говорю, у тебя есть гарантия, что когда ты удалишь с другой стороны нижней челюсти зуб, твой зуб не зарастет, глумка после удаления зуба не зарастет такой же остеомой? Опять же, хорошая поговорка, нахрена окази бы Я, я говорю, зачем тебе это надо? Зуб пока не слишком сильно беспокоит, и слава богу, что ты обратился ко мне. Давай искать выходы. Выход из такой ситуации, когда за пределы зуба в костную ткань выведен инородный предмет, есть такой выход из ситуации, как хирургическая операция резекция верхушки корня. Она делается легко на нижней челюсти, если это в области шестерки-семерки, это делается в челюстно-лицевой отделениях. Если это зубы достаточно доступны, а пятерка это доступный зуб, то это может делаться. И в хирургической стоматологии, опять просто в отделении, поликлиническое, поликлиническом отделении назначается человек на операцию. Эта резекция ну, длится где-то ну, 20, от 20 до 40 минут. То есть она длится, все зависит от мастерства хирурга. Я первую свою резекцию сделала за 20 минут. Нет, не за 20, за 40. Первую, самую первую, на третьем курсе. И когда пятикурсники это дело увидели, они больше меня к резекциям не подпустили. Слишком, слишком хороший был результат для самого-самого первого. На третьем курсе я подошла, сделала резекцию. И, в общем-то, третий курс у нас еще... А это уже был пятый курс. Ну, это был очень хороший показатель. Вот. Хирургию очень люблю. И я ему сказала, что у тебя нет гарантии того, что у тебя не зарастет точно так же. Значит, нам надо искать причину появления остеомы. Ну, что такое остеомы? Это доброкачественное новообразование, то есть фактически это гиперпластический процесс. И надо выяснять, откуда он появился. И э, я попросила его снимки вот того времени, как он только, как эта остеома только появилась. Потом попросила снимки, э, значит, уже сейчас сделать, что, что собой представляет эта остеома. Ну, то есть мы посмотрели, она, тенденции к росту нет. Вот она какая появилась, такая и осталась. Значит, это говорит о том, о чем это говорит в первую очередь. Это говорит о том, что э, костно, э, регенерация костной ткани нарушена. То есть... Просто пошло нарушение обменных процессов. Но нарушение обменных процессов всегда идет с чего? С, с нарушением регуляторных функций которые э, функции эндокринной железы, эндокринных желез. Что регулирует у нас костную ткань и регенерацию и вообще? Щитовидная железа. Посмотрите, э, почитайте по щитовидной железе. Сама щитовидная железа и ее паращитовидные железы, это маленькие новообразования, регулируют кальциевый обмен. Паращитовидные железы регулируют не только кальциевый обмен, но еще и фосфорный обмен, а также син участвуют в синтезе витамина D. То есть витамин D является жирорастворимым витамином D, поэтому когда вы думаете, что вам не нужно есть жирорастворимые витамины, вы очень, вы очень ошибаетесь. Значит, рыби, жиры и все вот такие вот ПНЖК 3, 6 и 9 вам нужно кушать обязательно, потому что они участвуют в жирорастворимые витамины. Они участвуют не только в этом, они участвуют и также в обменных процессах. Они, они присутствуют в мембранах клеток организма, там жирорастворимые мембраны. Именно эти мембраны определяют осмос клеток. То есть, что клетка в себя вводит, а что клетка из себя выводит. То есть правильно ли? Ну, фактически это двери. То есть она открывает двери для питательных веществ и также открывает двери для вывода этих для вывода шлаков, которые образуются в результате расщепления этих веществ. Если они остаются, то есть клетка обязательно должна как впитывать, так и выделять. Это абсолютно нормальное явление для любого живого организма. Значит, произошло какое-то какое нарушение обменных, нарушение регуляции, что повлекло за собой нарушение обменных процессов. И, естественно, моя любимая тема – это щитовидная железа. Я говорю, как давно ты делал УЗИ щитовидной железы? Он говорит, а я его вообще не делал, мне никто ничего не говорил. Я говорю, замечательно. Профессора консультировали, остеому поставили. А вот сделать э, УЗИ щитовидной железы, они даже не подумали. То есть они ему, они ему правильный диагноз поставили, а что делать дальше, они ему не сказали. Я говорю, хорошо, давай делай э, УЗИ щитовидной железы. Будем смотреть. Он делает УЗИ щитовидной железы, как я вам сказала, 16 сантиметров кубических общий объем щитовидной железы. Я говорю, так, зайчик мой. Я говорю, щитовидная железа, щитовидная железа. Но все-таки сделай гормоны ТТГ и Т4 больше для первого раза. Если я не рекомендую делать сразу эти гормоны, не показательные результаты и все прочее. Там они плохо, ну, не норму покажут только тогда, когда вы будете уже при смерти. Вот. Но значит здесь я посмотрела и говорю, вы знаешь, ты знаешь, здесь мы сделаем с тобой ТТГ, тиреотропный гормон и Т4. Вот, когда он сделал вот эти гормоны, то оказалось, что у него гормоны на крайней степени, на нижней крайней степени нормы. Это плохо. Это плохо. И плохо это вот чем. Значит, смотрите, у человека имеется нарушение работы щитовидной железы. Что значит нарушение работы щитовидной Да просто йод-дефицит. Йод-дефицит – Щитовидная железа собой представляет коллоид, который наполнен йодом. И все зависит от того, какая команда придет вот этой щитовидной железе. Вот она тогда такую, такие и вырабатывает гормоны. То есть она вырабатывает разные, разные гормоны. Вот и команда, и вот эта щитовидная железа, ей вырабатывать гормоны не из чего. И она, к сожалению, приспособилась жить на низком уровне содержания йода. Я говорю, милок, это тебе очень плохо может сказаться, а также это может сказаться и на репродуктивные функции организма, потому что в первую очередь щитовидная железа очень сильно влияет на половые железы, на функции половых желез. Дело в том, что ты можешь быть причиной того, что у вас, с твоей любимой женщиной, может не быть детей. Потому что, как правило, мужчины склонны всегда, а это ты, это у тебя, это ты не можешь забеременеть. Вот, поэтому я ему сказала, что ты на всякий случай сделай спермограмму, сдай все гормоны, половые гормоны, все ли у тебя в порядке и так далее, потому что э, если ты вдруг вздумаешь заводить семью, то сейчас, говорю, учти, что ты можешь быть причиной бесплодия в вашей семье, бесплодия твоей жены. Поэтому давай-ка мы это дело берем на контроль. То есть я уже сказала, что если щитовидная железа достигает больших размеров, больше 11-12 сантиметров кубических, вот, как правило, это 16. Вот у того мужчина, который звонил мне с сердечной патологией, посмотрите а, другие а, видео мое а, заболевания щитовидной железы и заболевания сердца. Там у него было вообще 28 сантиметров кубических. И эндокринолог говорит, а, ну ладно, так, йод, тиранин, попей и все. И его пиндюрит вот этими сердечными препаратами. Здесь то же самое. Здесь его никто не стал ничем пиндерить. Значит, он совершенно спокойно живет, и его организм, его щитовидная железа приспособилась. Это очень плохо. Это называется хроническая недостаточность гормонов щитовидной железы. Она приспособилась работать на низком уровне вот выработки вот этих гормонов. Это очень плохо. Лучше бы она дала ему острую патологию в качестве сердечной патологии, по крайней мере, вот как тут мужчина, только он, он грецкие орехи стал есть, и у него сразу же прекратились приступы. Значит, здесь мы с ним решили, что я говорю: бери-ка Energy диет. У них есть очень хорошие мультивитаминные БАДы. Там, оказывается, они еще сейчас стали выпускать БАДы, которые учитывают биоритмы организма. То есть, есть, там есть мультивитаминный БАД, но там два вида таблеток. Значит, таблетки на утро, таблетки на вечер. Бад рассчитан, коробка рассчитана на месяц. И вот я ему сказала, говорю, бери-ка две коробочки вот этих батов и возьми один смарт. Ну вот смарт он пропивал, потому что смарт все-таки идет как пища, он идет в комплексе. Там, естественно, и жирорастворимый, там все, что, что необходимо нормаль... нормальному функционированию. Но вот он сказал, что я пил, я говорю, как самочувствие, как ты вообще? Он, нет, все нормально, все хорошо. Но дело в том, что он этот смарт пил только один раз в день. А в этом смарте... Если одна порция содержит 50% нормы йода, 50% значит 150 мг нам нужно в сутки, 50% это значит 75 мг. И вы понимаете, значит, его организм на такую дозу йода не реагирует. То есть, ну вот вот так вот так вот получилось. Видите, организмы разные. Вот у этого мужчины организм сразу дал ему сердечную патологию. Причем вот хорошо, когда обостряется патология, а когда вот такая патология идет, что она не видна, вот это хуже, хуже всего. Потому что сейчас... Никакой врач не будет над вами задумываться. Никто, им нужен сразу результат. Ага, операцию сделали, там, допустим, остеому удалили. О, за это слупили 100 тысяч там, допустим. Все нормально, все, жизнь в шоколаде. Нет, не в шоколаде, потому что, в общем-то, нарушение обменного процесса как осталось, так и есть. И мы с ним выяснили, что у него есть хроническая патология работы щитовидной железы, которая может потянуть за собой очень много противных патологий. Значит, заживление у него идет нормально, в принципе, все хорошо. А, значит, он начал... А, а, и еще по поводу вот этой резекции. Значит, резекцию, поскольку он живет в Сибири, ему пришлось ехать в Москву. В Сибири ему категорически отказались. Почему отказались? Потому что на нижней челюсти, как правило, кор, корни пятерки, здесь очень близко нижний челюстной канал, общий нерв, от которого отходят веточки и иннервирует каждый зубик. Так вот, там у него вот это, вот это образование, оно было очень близко рядом с этим каналом, и естественно, люди, естественно, врачи, короче, сейчас боятся таких патологий, если раньше в Советском Союзе мы делали, не боялись, ну что ж, ну так получается, но и люди относились к этому совершенно спокойно, сейчас люди психованные, сейчас все знают у всех адвокаты, и сейчас адвокаты-то себе работу ищут, поэтому людей настраивают, вы, да вот если, не дай бог, вам вот доктор сделал, да мы его на куски на части разберем и действительно разбирают и люди страдают и в результате к сожалению страдают хорошие врачи потому что падаль она имеет очень много денег я имею ввиду падаль докторов таких же есть падали вот они имеют много денег, они хорошо защищаются, и вы к ним вообще даже близко не подойдете, ни с какими проблемами. Вот, поэтому вы можете зацепить вот таким образом только вот хороших докторов, потому что, понимаете, хороший врач, он хочет лечить. Поэтому я сейчас сидела вот после того наркомана, который попал ко мне в кресло, и я поняла, что из-за этого идиота я могла. Просто не дай бог, если бы с ним что-то случилось, то естественно бы меня посадили были что-то бы со мной сделали я после этого очень резко пересмотрела свои возможные возможности, свое желание рваться, потому что э у меня, ну, я очень люблю все такое необычное, все такое вот э загадочное, понимаете. Вот вот этот парень тоже, это очень интересный вопрос, это очень интересный пациент, за таких пациентов надо драться, поэтому э потом поэтому мне и, сп и спрашивают, почему вы так все можете. Я говорю, потому что я берусь за то, за что не берется никто, то, от чего отказываются. Вот. и потом это дает очень-очень большую почву, и, в общем-то, ворочать приходится очень много информации, естественно, эндокринологии приходится ворочать, нутрициологии приходится ворочать, и, естественно, в конце концов потом складывается цельная картина, и ты уже на сложные вопросы даешь, совершенно спокойно можешь дать самые, что ни на есть, простые ответы. Вот, и вот здесь вот у него просто единственное, что йодная недостаточность, но... Он стал пить вот этот баночный энерджи диет, все нормально, он пьет, все хорошо, витамины получает, но реакции нет. И я когда у него спросила, а он мало того, что оказывается не дозу пил, он там пил какую-то совсем мелкую. То есть человеку объясняешь вот одно, что ему надо делать, нет, вот все равно надо сделать вот по-своему. Но это человеческая натура. А, вот поэтому хороший парень, но вот, к сожалению, приходится иногда вот натягивать, чтобы, ты, ты же все-таки слушай, что тебе говорят, слушай, что, тебе, что надо пить. Вот, заставила. Мы выяснили, что он пил не полную дозу, заставила пить его полную дозу, но я и не хотела набирать, потому что щитовидная железа это очень капризная дама. Она может дать такую резкую патологию, у вас может, может подскочить давление, у вас может начаться вегетососудистые явления. То есть давление то вниз, то вверх, вы можете... Ой, у меня сколько раз такое было, когда я экспериментировала. Вот, и я прекрасно знаю, что, что это такое. Вот. И, в общем, эта патология, э, эта патология у нас с ним никак не двигалась. Я говорю, сделай, пожалуйста, через, по-моему, через два или через три месяца мы сделали. Все как было, так и осталось. А, вот еще, если вам нужно делать какие-то снимки, э, ну вот, в процессе, в динамике, то старайтесь, пожалуйста, делать снимки на одном и том же аппарате, потому что вот он сделал, один аппарат вообще нечетко показывал, а другой аппарат показал настолько четно, что вообще непонятно, есть ли динамика или что-то такое. И я так посмотрела, говорю, по идее у тебя должно вот как-то там что-то рассасываться, разрастаться, я даже не знаю, говорю, но какое-то движение должно быть, я посмотрела, что движения никакого нет. Потом выясняю, что оказывается он пьет только всего лишь 75 миллиграмм йода в день, этого ему мало, в общем он идет в магазин и мы с ним, уже он по скайпу со мной связывается, мы с ним докупаем, там еще мультивитаминный комплекс, а там в этом комплексе тоже 75 миллиграмм. То есть получается так, что он берет дозу, которая ему необходима в энергетике диет в баночном. И потом еще вечером добавляют вот этим витаминами, которые он купил. Там и дневные, и вечерние витамины. Вот в вечерних витаминах содержится йод, 75 миллиграмм. То есть днем он порция энерджи диет дополняет, а вечером он дополняет вот этим. И вы представляете, что у него началось. У него началось, как он сказал, говорит у него начались какие-то в затылке толчки в голову. Он говорит, пишет мне, говорит, что со мной. У него первый раз такое произошло. И я так быстро с ним связываюсь, я говорю: так, а что происходит, описывай. Я говорю, ну вот, я говорю, я тебя поздравляю. Наконец-таки мы добились. Вот показывает себя щитовидная железа. Это щитовидная железа. Это то, что ты даешь ей 150 миллиграмм йода в сутки, ее суточную норму. И она начинает перестраиваться. Но поскольку она у тебя уже вработалась вот в такой вот недостаток йода то выходить из этого состояния она будет достаточно тяжело. И вот сейчас, конечно, ну вот он испугался, говорит, я перестал покопить. пить. И я ему сказала, что, к сожалению, тебе пить надо, потому что а, пусть перейдет это, ну, долбанет тебя один раз, давай через день, давай через это самое. Он, я, мол, побаиваюсь. Вот, понимаете, я его понимаю прекрасно, потому что много раз попадала тоже с БАДами в такую же ситуацию, когда шла нормализация процесса то приходилось, а если такая хроническая недостаточность йода и щитовидная железа уже приспособилась, поверьте мне, то пере, перестройка работы щитовидной железы, она займет время и доставит массу неприятностей. И доставит массу неприятностей. Поэтому м -м -м, бойтесь хронических патологий. Бойтесь того, что у вас что-то в организме происходит а что непонятно где и что, потому что если эндокринная железа вот как вот нас в данный момент щитовидная железа вошла вот в такой стопор, она будет плохо себя вести. Ну, в общем, смысл здесь какой? Здесь надо принимать 150 миллиграмм йода, заставить щитовидную железу перестроить свою работу. Конечно, вот как у него, она перестроится, но со скандалом, потому что она же уже ушла на низкий уровень, и ее это устраивает. То есть вот она перестроится со скандалом, у него будут какие-то там проблемы, у него будут проблемы с давлением, все. Но это дело проходящее. В любом случае, вот это вот цементома, она у него пройдет. То есть он уже целенаправленно идет на выпивание йода, то есть я ему сказала, он сейчас уезжает там куда-то, я ему сказала, бады с йодом, имей пожалуйста обязательно 150 мг в день, хотя бы через день, через два, через три, но обязательно пей норму. Тебе нельзя пить не норму, потому что щитовидная железа не воспринимает эту не норму, она будет работать на низком уровне и может быть даже будет и так, что вот этот йод, допустим, в половиной дозе, которая попадает, она часть йода заберет, а часть йода просто выведет, то есть она не будет перестраиваться. А когда уже будет дона полная доза йода, вот тут ей деваться уже просто будет некуда, и она будет... Пере... Вот видите, какие бывают организмы. Значит, смотрите, вот она причина новообразований в костной ткани. Неправильная работа щитовидной железы. И я больше чем уверена, что очень много недиагностированной патологии. Потому что что у нас говорят? Что размеры щитовидной железы до 18 сантиметров кубических, это норма. Я пришла на прием говорю с эндокринологом, говорю, ей она нет 18 сантиметров кубических, это норма, я говорю, ты проверяла, вот ты на себе проверяла, у тебя есть, говорю, щитовидная железа, говорю, 18 сантиметров кубических, вот доведи себе щитовидную железу до такого уровня, да пожалуйста, просто йод не ешь. Доведи себе ее до такого уровня и посмотришь, какая это будет не норма. Ну ведь это же норма по-твоему. По вот понимаете, вот от того, что врачи вот так вот как попки, а вот мне сказали в свое время, вы знаете, я пришла из института, я тоже свято верила в те знания, которые я получила в институте. Но... От этого я получила массу неприятностей, потому что у меня выпадали пломбы, мои зубы обострялись, удалялись. Потом на меня э, начинали орать наши зубные врачи. Зубной врач это стоматолог со средним образованием, а стоматолог это с высшим образованием. А вы сами знаете, что между двумя средним и высшим образованием идет вот такая стычка. А если, О, надо же, у нее плохие результаты, мы же ее по голове будем долбать. Не, не помогать будем, а долбать мы по голове будем. Ну вот доктор ко мне подошел и сказал, говорит, Вика, забудь, пожалуйста, что тебе говорили в институте, и давай начинать все по-новому. И вот спасибо Галине Михайловне, она меня заставила, вот я вот такими глазами говорю, нам же лекции читали, нам же профессора читали. Вика, спокойно, все забудь и начинаем жить по-новому. Начинаем лечить по-новому. И только после этого у меня прекратили выпадать пломбы, прекратили удаляться зубы через месяц после лечения пульпитов, периодонтитов. Я работала в детской стоматологии. И я была просто в шоке. Я поняла, что нам в институте дают полное фуфло, которое совершенно не стоит слушать, потому что оно не работает. Как вот сейчас я приходила куда-то в кабинет. Нет, вот давайте мы с вами поспорим. Вот канал надо расширять до такой степени. То есть я говорю, а я еще считаю, что нужно естественные ткани сохранять и оставлять максимально возможно в их нормальном естественном состоянии, а не обтачивать и точить изнутри и все прочее, прочее, прочее. Вот. на этом мы с ней не сошлись, поэтому общего языка мы с этой начальницей медицинского центра не нашли, то есть там какая-то клиника, стоматологическая клиника. И я поняла, что вот здесь вот действительно такое вот явление бывает, что нет, мы вот будем так, как нас учили, лечили и так далее. Значит, поэтому берегитесь нашей медицины, потому что наша медицина совершенно не хочет заниматься вот такими вот делами, она не хочет, наши медики не хотят думать. Они понимают только одно, вот их зазомбировали на этих курсах повышения квалификации, они вдолбили себе волшеб, зуб надо рассмерливать, да нельзя, а потом его какой-то синтетикой запендюрить и будет все нормально. Вот я стараюсь, я стараюсь делать максимально сохранять естественные ткани нашего организма. И только помогать им восстанавливаться. Если расширять ткани, то только так, чтобы возможно было запломбировать, чтобы не дало осложнений. Дальше дать иммуномодуляторы организм сам, как только ушел в патологический очаг, организм самовосстанавливающая система и он сможет сам себя восстановить. Поэтому. Я думаю, что я ясно объяснила. Сейчас, если кто-то заинтересовался или у кого-то эта проблема, возьмите книжечки и почитайте, пожалуйста, что такое щитовидная железа, что она регулирует, как его, а также почитайте по необходимости йода и связь. Так и напишите обменный процесс щитовидная железа и костная ткань или щитовидная железа и новообразование в костной ткани. Вот такие запросы давайте в этот самый, и вам выдаст очень интересные поисковые результаты. Вы почитаете, вы увидите, что я права. То есть фактически никаких новообразований и раков, я имею в виду про костную ткань, а уже говорить о других тканях, так тем более тут даже и разговора нет, никаких новообразований не существует. Существует то, что медицина совершенно не понимает и не хочет брать в разум все настоящие обменные процессы что самое интересное, на физиологии, на подфизиологии, на гистологии нам дают полностью полный объем, что чего регулирует, мы учим все гормоны, что делают эти гормоны. Но когда дело доходит до практики, это все забывается, и медицина начинает зарабатывать деньги. Она начинает нам говорить, что нет, вам надо пить, а у тебя остеома, тебе надо пить цитостатики. Что такое цитостатики? Цитостатики это удар по иммунной системе, то есть иммунная система, на патология, она естественно начинает вырабатывать клетки, которые будут вы, выталкивать вот эту вот, вот эту гадость, которая образовалась, как вот этот непонятный конгломерат. Но наша медицина что делает? Она бьет вот эти, она вырабатывает свои синтетические препараты, которые будут бить эти клетки, это называется цитостатики, и не дать расти клеткам. Вместо того, чтобы отрегулировать естественные процессы организма, которые регулируются просто дачей нормального содержания йода, Выдали йод, организм получил йод, и дальше запускается цепочка обменных процессов. Это самовосстанавливающая система. Организм сам распознает, что ему нужно, и пойдет по правильному процессу. Я вам только что сделала вчера видео по поводу десинильной деменции. Мы совершенно неожиданно получили результаты, как правильно заработала заработал этот самый головной мозг заработал и дал возможность работать всему организму нормально что приступы агрессии это всего лишь голодные приступы потому что клетка по каким-то образом головного мозга не получает питание а это может быть запрограммировано и здесь точно так же что недостаток йода и, гормона... и щитовидная железа неправильно регулируют каль... кальцево фосфорный обмен. Поэтому, когда вы покупаете БАДы, вы посмотрите на составы. Там должен быть и кальций, и фосфор, и витамин d 3 и, так, и также там гликозаминогликаны есть Вот для, для хрящевой ткани. Ну, кажется, я то все сказала, что я вам хотела сказать. По одной простой причине, что правильно сделанные БАДы, они, вот вы выпили таблетку, и вам даже думать не надо. Вы не специалисты, вы не сможете разработать то, что нужно к а, горному кальцию от Ивалара, нужно еще взять определенную дозу витамина d 3 также нужно выпить еще фосфора, соединение фосфора. Скажите, пожалуйста, вы что, сами собираетесь эту регулировать? Доставьте эту возможность нутрициологам. Они правильно делают, и фирма Vision, и фирма Energy Диет. Они правильно делают, правильное соотношение всего и вся. У сетевого маркетинга, да, безусловно, это спекуляция. Сетевой маркетинг это спекуляция. Один человек наживается на другом и манипулирует ниже людьми, чтобы те покупали столько штук, ему надо. Но это сама система. К сожалению, в руках этой системы совершенно уникальные продукты бывают. Которые просто вот у ННПЦТО, раньше все плевались ННПЦТО, я вот сейчас очень жалею, что, к сожалению, воровской оказалась фирма, но я очень жалею, что она исчезла из нашего города. Совершенно потрясающие БАДы, совершенно потрясающие разработки. Какие там разработки от, от алкоголизма, от наркомании и от того, чтобы бросить курить? Я, наверное, сделаю все-таки видео. Это потрясающе все, потому что там действительно реально... У меня муж от него бросил, курил, всю жизнь, курил 40 лет, курил по пачке в день, даже больше. И тут вдруг он все это дело бросил, скажет, господи, говорит, дурак я был, что я такое делал. Вот, поэтому вы понимаете, что в руках этих спекулянтских компаний э, сущие сокровища. К сожалению, сейчас это так, потому что, скорее всего... Что это делается? Что добро в руках зла? Это делается для того, чтобы отсеять людей, не способных увидеть вот это добро. Скорее всего, что вот эта проблема вот это сейчас кали-юга у нас идет по-индусским этим. Мы сейчас проходим пекельные миры, это по славяно-рийским ведам. Вот. Господствует у нас сейчас зло, нас сейчас вырубают, выбивают, нам сейчас готовят голод. Но еще, вы знаете, еще неизвестно, кто из нас победил. Вот. Но факт тот, что новообразование костной ткани совершенно не существует. Существует неправильное понимание работы и функции организма. Хотя медики прекрасно понимают, они отлично разбираются, физиологи, подфизиологи, они прекрасно разбирают, что где еще, но когда заходит суть до дела, у всех как будто глаза закрываются. Нет, это только так и больше никак. Делайте выводы, уважаемые товарищи. Дело рук утопающих, вернее, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. К сожалению, сейчас время именно с таким девизом.